Дорогие коллеги из Москвы и России, я доктор Герт Кернер из Германии. Я пародонтолог. Для меня будет большой честью присутствовать в октябре на грядущем мероприятии Мегастома в Москве, где у меня будет возможность представить несколько моих любимых тем, таких как различные техники аугментации твердых тканей при периодонтальных дефектах, а также оптимизация и интеграция имплантатов путем менеджмента мягких тканей. Работа моей клиники строго специализирована на парадонтологии и имплантотерапии. Соответственно, моя цель – добиться лучших эстетических результатов для наших пациентов. Кроме этой деятельности, я веду множество курсов, семинаров и лекций по всему миру на вышеуказанные темы. Я очень горжусь своей третьей книгой об имплантатах в эстетической зоне, выпущенной вместе с моим коллегой Арнтом Хаппе в издательстве Quintessence International. Для меня большое удовольствие встретиться с вами в Москве. Сложно представить, но я был в Москве со своей первой лекцией в 1989 году, поэтому для меня это как возвращение домой. Спасибо, Спасибо большое.